Всем привет! Ну что, наконец-то долгожданное видео по разбору первого этапа репетиционного тестирования по химии 2022-2023 года. Мне написал, наверное, уже человек больше пяти десятков с разбором РТ. Когда же будет? Будет ли разбор РТ? Конечно же будет. Не пройдем мы стороной каждый из этапов и первый тоже обязательно будет, несмотря на то, что многие считают, что первый этап репетиционного тестирования, он не так важен, но в этом году репетиционное тестирование и централизованное тестирование прибегают различные изменения, соответственно, необходимо разобрать и учесть именно первый этап репетиционного тестирования. Скажу сразу же, что изменился в принципе порядок репетиционного и централизованного тестирования как следствие, что теперь будет 16 вопросов в части А, причем некоторые из этих заданий могут иметь несколько вариантов ответа. Это обязательно у вас будет указано в бланке. Далее. Часть Б намного расширилась, аж на целых 22 задания, но не стоит пугаться, они не такие сложные, и в принципе то, что раньше было в части А, оно перешло в часть Б немножко в другом формате. Немножко расширилось количество заданий на соответствие, установите, например, какие-то данные из правого и соотнесите с и левым столбиком. То есть мы сейчас все разберем, и это видео выйдет в нескольких частях, либо в двух, либо в трех, потому что часть Б все-таки очень-очень большая. Сегодня мы с вами рассмотрим часть А. Ну что, поехали. А1 простыми веществами являются. И вот задание А1-А2 могут иметь несколько вариантов ответа. Мне было на самом деле не хотелось расставлять вот эти все индексы. Я думаю, в любом случае вы поймете, что это количество атомов, мне так указано. Начнем с самого первого. Хлор-2. Простое вещество ⁇ это то вещество, которое в своем составе имеет несколько атомов, либо один атом, но самое главное, одного химического элемента. В данном случае хлор-2 ⁇ это у меня простое вещество. Если был бы просто хлор, это была бы запись или символ химического элемента, но никак не вещество. Потому что хлор, у нас это двухатомная молекула, запишивается как хлор-2. То есть А подходит, А1 подходит один. Дальше НН3, сложное вещество, потому что состоит из атомов нескольких химических элементов. Азота, водорода, вычеркиваем. Бром-2, аналогичная ситуация как из с Хлором, то же самое подходит дальше барий барий тоже нам подходит потому что у нас барий это металлы и обычно металлы записывают просто без индекса то есть просто барий но NO, это сложное вещество сюда нам не подходит правильный вариант ответа 1 3 4 а 2 используя периодическую систему выберите химические элементы не металлы и я вам напомню что у нас есть специальная лесенка, вот эта вот красненькая лесенка, которая отделяет не металлы и металлы в периодической системе. Э, те элементы, которые стоят выше этой лесенки, называются не металлами, те, которые стоят ниже лесенки, называются металлами. Ну давайте искать наши элементы. Бор. Бор вот у нас находится выше лесенки, соответственно он нам подходит. Далее неон, он тоже находится выше лесенки, он тоже нам подходит. Калий калий находится ниже, не подходит это металл. Кремний или силициум он нам тоже подойдет, потому что располагается выше лесенки. И медь это у нас металл, соответственно нам не подходит. То есть в данном случае правильный вариант ответа 1, 2, 4. А3. Дана электронно-графическая схема атома элемента Х в основном состоянии. В периодической системе элемент Х расположен в группе, и нам нужно выбрать. Значит, вот что у нас указано. Как очень просто найти этот элемент? Значит, количество электронов будет равно порядку номера. В данном случае у нас здесь 6 электронов. Значит, элемент, который у нас неизвестный, х, это углерод. Углерод у нас находится в четвертой А-группе. Поэтому правильный вариант ответа 4. А4 в пятой А-группе. Я сразу же ее выделю. Неметаллические свойства простых веществ сверху вниз последовательно, и мы сейчас выберем, неметаллические свойства ⁇ это способность а, атомов принимать электроны. Значит, если мы с вами условно разделим, что до нашей лесенки или выше лесенки находятся не металлы, после лесенки металлы, когда мы идем с вами в группе сверху вниз, то... Что мы с вами увидим? Что мы плавно переходим от неметаллов к металлам. Соответственно, вот эти свойства неметаллические, они у нас будут уменьшаться, потому что мы плавно переходим к металлам, которые чаще отдают электроны, нежели чем принимают. Опять металлической связью образованное вещество, и мы сейчас разберемся. Значит, бор. Бор это у нас не металл. Соответственно, если это бор просто, то есть без каких-то других химических элементов, то это у нас будет, прям пропишу, ковалентная неполярная связь. Медь. Медь это у нас металл и больше она ничем не связана, поэтому ну, именно в втором веществе у нас будет металлическая связь. Калий 2SO3. Вот здесь очень-очень важно. Между ионами калия и SO3 2-группой будет возникать Ионная связь. Но сам по себе сложный анион СО3-2 образован ковалентной полярной связью. То есть в данном случае здесь два типа химической связи. Но все равно он нам не подходит. с 6 h 6 В данном случае у нас здесь будет как ковалентная полярная, так ковалентная и ковалентная неполярная. Ну, потому что это вещество у нас является бензолом. Ну и условно можно вот так нарисовать его. Каждый угол это наш атом углерода. Там, где связи, углерод углеродные, они ковалентные, не полярные, углерод водородные, ковалентные полярные, но тоже нам не подходит. И последний литер хлор. Между лити плюс и хлор-минус будет возникать ионный тип связи. То есть в данном случае правильный вариант ответа 2. А6. Валентность атомов хотя бы одного химического элемента равна четырем в молекуле. Ну и сейчас будем разбираться. Валентность — это количество, ну, правильнее сказать, ковалентных связей. Поэтому иногда понятие валентность э, используют с такой приставкой ко, ковалентность. Вспомним следующее строение атома. У атома кислорода на внешней электронной оболочке располагается 6 электронов, два из которых не спаренных, а 2 в виде пары если мы с вами будем образовывать связи ковалентные, то увидим здесь, что валентность атомов кислорода равна 2, у 1 и второго. То есть этот вариант нам не подходит. Дальше молекула воды. Ну, я так быстренько уже нарисую, причем пара электронов буду также указывать черточками. В данном случае кислород у нас, опять же, валентность равна 2, у водорода единица. Азот. азот у нас, я еще вот так вот обозначу специально, он у нас имеет даже. Красивее. Сделаем вот так. Значит, он у нас имеет неподеленную пару электронов и три связи. Соответственно, у него валентность равна тем, водорода равна единице. N 2 Азот имеет три неспаренных электрона и одну пару. Поэтому, когда образуется молекула N2, здесь у нас у азота также будет валентность, равная 3. И последнее CH4. Это у нас метан, в котором углерод как раз таки и будет иметь валентность, равную 4, так как он имеет 4 ковалентные связи с водородом. И это наш правильный вариант ответа. А7. Водный раствор каменной соли, то есть натрий, хлор, попал в песок. Ну, можно условно записать силициума-2, но не так нам особо важно. Удалить песок из смеси можно с помощью установки. Давайте все их разберем. Первое, у нас здесь протекает реакция, по идее, раз есть газоотводная трубочка, значит должен выделяться газ. То есть такой вариант нам не подходит. Второй случай, он нам тоже не подойдет, потому что здесь процесс выпаривания. Мы можем выпарить в таком случае воду, потому что у нас водный раствор каменной соли. Но натрий хлор и силициума-2 у нас останутся, поэтому силициума-2 мы так убрать не сможем. Следующий, третий. Это процесс фильтрации, Вот он как раз-таки нас и будет интересовать. Почему? Потому что наша каменная соль, она растворяется в воде, то есть образуется водный раствор. А вот силициума-2 в воде не растворим, и он будет оставаться на фильтре. А наш раствор натрихлор трихлор дальше пройдет через наш фильтр. То есть процесс фильтрования нам как раз-таки подходит. Что еще можно сказать? Здесь у нас опять же... Образование газа, вытеснение воды, то есть тоже не подходит и последнее, это магнитная сепарация. Называется, когда одно из веществ обладает магнитными свойствами, можно его примагнитить. Например, железо и серу. Как их разделить? Вот железо у нас прилипнет, условно к магниту сера останется. Далее, А8 с оксидом магния, я сразу же пропишу формулу, магний О может реагировать при 20 градусов в следующее вещество. Ну и пойдем по порядочку, Значит, СО3. Реакция как раз-таки протекать, будет будет образовываться магний СО4. Хорошо. Дальше. Почему же остальные варианты нам не подойдут? СО это не солеобразующий оксид, и он не реагирует ни с оксидами, ни с гидроксидами, ни с а, солями, ни с водой, ни с кислотами. То есть, тот вариант не подходит. Кальций, бром-2. А, Основный оксид не реагирует с соля, поэтому тот такой вариант не подходит. Основный оксид также у нас не реагирует со щелочами и основный оксид с основным тоже не реагирует. Поэтому правильный вариант ответа один Это реакция с СО3, оксидом серы 6. А9. Разбавленную соляную кислоту H-хлор можно нейтрализовать веществом. И здесь на самом деле очень-очень э, легкий вопрос. Почему? Потому что сам процесс нейтрализации – это взаимодействие кислот и оснований между собой. Единственное основание гидроксид, которое у нас здесь есть, это бари он дважды. И если мы запишем с вами уравнение реакции, мы увидим следующее, что в результате такой реакции у нас образуется соль барий-хлор-2, и вода, то есть произошел процесс нейтрализации. Почему же у нас остальные варианты не подходят? Аргентум NO3. Значит, реакция-то у нас пойдет, но что в результате получится? Аргентум хлор у нас выпадет в осадок, и HNO3 даст нам кислую среду. Не подходит. С калий вообще реакции не идет. СО2 аналогичный фтор 2 тоже реакция не пойдет. Далее. А10. Водород является одним из продуктов реакции, протекающей между. Ну и давайте запишем все наши уравнения реакции. Литий и вода. Когда у нас растворяются в воде металлы первой группы, образуются щелочи и как раз таки выделяется тот самый водород. То есть вот это будет правильный вариант ответа. Но все-все-все просмотрим. Оксид алюминия с водой. Оксид алюминия с водой не реагирует, потому что никакие фатерны оксиды у нас не способны реагировать с водой. Оксид стронца и соляная кислота, стронций О и Х-хлор. В результате у нас образуются стронций хлор-2 и вода. То есть водорода нету. Дальше цинк и серная кислота. Серная концентрированные. Вообще металлы достаточно активные вместе с серной концентрированной кислотой могут давать разные продукты реакции. Но ну, мы будем считать, что у нас массовая доля серной кислоты выше, например, 90% или около 90%. У нас будет образовываться цинка СО4, СО2 и вода. Но опять же, водорода нету, но я здесь уже быстренько буду. Дальше медь с азотной кислотой. Тоже концентрированная. Образуется. Купру, НО3 дважды, НО2 и вода. То есть правильный вариант ответа 1. То есть это у нас задание мало того, что на, скажем так, свойства основных классов соединений, так еще и химия элементов. То есть химические свойства. Далее А11. Используя установку, смотрите на рисунок, можно получить газ. Ну и смотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть цинк С. И находится H-хлор. То есть реакция у нас обмена. Образуется цинк-хлор-2 и h 2 s То есть получаем мы с вами газ сероводород. Вот у нас под номером 5. Далее, А12. В разбавленную серную кислоту при 20 градусах поместили ржавый гвоздь. В ходе эксперимента протекает реакция. Теперь нам нужно подумать, а что же такое ржавчина? Разные варианты могут записывать ржавчины, типа ферум ООН, ОО, вот такой вариант может быть. Может быть, например, ферум 2О3 умножить на h 2 o но представим, пусть у нас будет ферум 2О3, так проще будет сделать. И серная разбавленная кислота, что у нас в результате образуется? Образуется ферум 2SO4 трижды и образуется вода уравняем это все и теперь размышляем что это за реакция разложения нет у нас э, из нескольких веществ тоже получается несколько а реакция разложения когда из одного вещества образуется несколько обратимая нет потому что у нас образовался слабый электролит реакция идет только в одном направлении каталитическое нет потому что у нас просто написали при 20 градусов ничего больше не указано обмена да Потому что у нас ионы железа меняются с ионами водорода, и образуются у нас продукты вот реакция обмена. Гомогенной нет, потому что феррум 2О3, твердое вещество H2O4 это у нас раствор. Соответственно, правильный вариант ответа это 4. А – 13. Тут мы плавно переходим из общей химии, химии элементов в органическую химию. Но ее будут обратите внимание, 13, 14, 15, 16. Четыре всего лишь задания в части А. Все оставшиеся встретятся у нас в части Б. В. в молекуле углеводорода, модель которого изображена на рисунке, валентные углы приблизительно равны. Ну и давайте с вами распишем, что это такое. Значит, у нас темненькими вот этими э, шарами, указанные атомы углерода, светленькими, указанные атомы водорода. То есть вот что у нас получается. Прям я в том же самом нарисую варианте. И что мы с вами видим? Это у меня бутан. Все связи насыщены. Бутан у нас у меня относится к алканам. А у алканов угол связи составляет 109 градусов, но иногда добавляет 28 минут. Но тем не менее правильный вариант ответа 2. Далее А14, этилен гликоли. Я напомню, что это у нас двухатомный спирт, вот его формула, или по-другому можно сказать этандиол 1,2 является органическим продуктом реакции. Ну, давайте рассматривать. Первое: СH450 градусов. У нас образуются С2, H2 и водород. Но уже уравнивать я не буду. Нас самое главное как раз таки интересует теленгеликоль. Первый вариант не подходит. Дальше С4. А, есть тут не С4. Тут у нас С6, H10, никель и температура. То есть у нас, по идее, добавляется здесь водородик и будет образовываться либо С6, H12, либо С6, H14, но никак не теленгеликоль. Хорошо. Третье, это у нас С2H2, даже я распишу. Это у нас ЭТН и у нас мягкое окисление. Почему мягкое? Потому что у нас это происходит в водном растворе перманганата калия, иногда может быть щелочная среда при 5 градусах. И по месту разрушения кратной связи будут присоединяться две гидроксогруппы и как раз таки будет образовываться наш этиленгликоль. Но пойдем с вами дальше. Четвертое. У нас CH3OH, то есть спирт, происходит окисление при э, нагревании. Да? Либо даже может не окисление, здесь раз катализатор не указан, просто будет СО2 и H2O горение. И последнее, пятое. С3H7OH, серная кислота и 140 градусов. Значит, э, когда у нас... Температуру в такой реакции выше 140 градусов, значит у нас будет получаться внутри молекулярная дегидратация. Когда у нас меньше 140 градусов, значит это у нас межмолекулярная дегидратация. Значит, у нас будет образовываться простой эфир C3H7O, C3H7 и будет еще образовываться вода. То есть правильный вариант ответа это у нас три. Далее а 15 этановая кислота или по-другому уксусная ch и coh видите как красиво ее завуалировали реагирует вещество ну и пойдем по порядку медь казалось бы кислота с металлом вроде бы реагирует но одно но медь у нас слабый металл он стоит в ряду активности металлов после водорода соответственно с такими кислотами он не реагирует Дальше, h кислота с кислотой не реагирует, аргентум-хлор, тоже реакция не протекает, потому что аргентум-хлор у нас осадок, С2, H6, с алканами также, карбоновые кислоты не реагируют, и последнее, что у нас остается, кальций, вот это как раз-таки та реакция, которая пойдет, в результате этого у нас будет образовываться ацетат кальция, выделяться в водород, только необходимо уравнять. И последнее задание в части А – это задание на углеводы или даже полисахариды в данном случае, укажите структурную формулу крахмала. И здесь вы либо знаете эту структурную формулы, либо не знаете. Структурная формула крахмала указана под номером 4. Но ее часто можно спутать с формулой, например, целлюлоза. Она под циферкой 5. Правильный вариант ответа здесь 4. Всем спасибо за просмотр видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал, заходите в инстаграм. Если у кого-то будут какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментарии. Оставляйте благодарность, если все-таки понравилось вам это видео. Я всех-всех-всех люблю. Всем спасибо и ждите обязательно второй части разбора репетиционного тестирования по химии 2023 года. Всем пока!